Вкусные новости Ставрополя представляют. Партнер проекта «Кафе East Food. Последний звонок. Как это романтично? О чем мечтают ставропольские выпускники? Я мечтаю получить высшее образование. Самое главное сейчас экзамен сдать. Я мечтаю сдать экзамен. Я мечтаю получить хорошую профессию. Я хочу стать преподавателем, преподавателем физики и математики. Я мечтаю стать режиссером. Мечтаю быть дизайнером. Мечтаю стать президентом. Да хочу пожелать... Каждому добра. Ура! Ура! Ура! Ура! И самое главное. Мы любим тебя